Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим теплый корейский салат из спаржи. Для этого нам понадобится спаржа, соевая, морковь, лук репчатый, чеснок, черный перец молотый, красный перец жгучий молотый, кориандр, паприка сладкая, чеснок, масло растительное, соевый соус. Спаржу замачиваем на 8-10 часов в холодной воде. Затем нарезаем 3 сантиметровыми кусочками. Лук режем полукольцами. Морковку на мелкой терочке. В сотейнике или в воке разогреваем масло и добавляем лук. Обжариваем до золотистого цвета. Обжариваем лук, постоянно помешивая. Добавляем наши перцы и кориандр, чеснок. Все хорошо перемешиваем. Как только перемешали, добавляем нашу спаржу. И соевый соус. Добавляем кипяченую воду и тушим под крышкой до готовности спаржи на медленном огне спаржа стала мягкой добавляем морковь и тушим минут десять. Наш салат готов. Приятного аппетита!